Куриные сердечки с грибами. Итак, нам понадобятся сливки 20% куриные сердечки, шампиньоны и лук. Соль по вкусу, а еще секретный ингредиент. Итак, греем нашу сковороду. Добавляем масло. И, соответственно, беремся за овощи. Нарезаем лук, лучше его нарезать полукольцами. Далее берем наши грибы, в моем случае это шампиньоны, и нарезаем их крупными кусочками. Немного обжариваем лук и добавляем туда наши грибы. Хорошенечко обжариваем до появления золотистого цвета. Убираем и начинаем обжаривать сердца. Параллельно сварим гарнир. В моем случае это макарон. Сердца я не стал нарезать, готовлю как есть. К готовым сердцам добавляем наши грибы с луком. Далее... Наливаем сливки. А теперь немножечко посолить и самый главный секретный ингредиент — парожик. Немного перемешиваем и выпариваем сливки до состояния соуса густой соус ну что интересно про секретный ингредиент? хорошо расскажу итак нам нужны сушеные лесные грибы они продаются совершенно в любом магазине крупном супермаркете мы их превращаем в пыль вот он настоящий секретный ингредиент это немножечко любви итак в пыль и соответственно вот эти сушеные грибы добавляем пару ложек, и любое грибное блюдо будет иметь настоящий вкус. Вот что у нас получилось. Куриные сердечки с грибами в сливочном соусе. И Если понравилось, обязательно подпишись на канал, поставь лайк и поделись этим видео с друзьями.